бой можно играть шестерку без глушения, то есть два раза вниз, два раза вверх, вниз-вверх. То же самое можно сыграть с глушением. То есть мы играем вниз, бой глушения, вверх, вверх, вниз глушением и вверх. То есть каждый аккорд обыгрывается таким вот боем. припеве можно сыграть перебор такой вот, то есть дергается значит у нас, ну в припеве первый аккорд АМ, играется пятый бас, затем третья, вторая, третья, первая, третья, вторая, третья, то есть можно сыграть перебором, а можно сыграть тем же боем, то есть бой шестерка без глушения. лучшение